Мужик, как дела? Ну, примерно вот такая пачка местных денег. Ой, такой мякрош. Главное не маленькое, главное крепкое. У нас есть занятие и для Дастера, друзья. Мы нашли озеро. Тут у нас живут фламинго. Сейчас мы попробуем их разогнать. Мякрый песок. Здесь у нас мякрый песок. Понимаете? Мякрай. Мякрош. Мякрош, мякрош Ой, такой мякрош. Смотри, прям такой мякрош, мякрош. Давай. Короче, фишка в том, что фламинго уже нет. Некого разгонять. Давай, Или пойдем. нет. Вот там что то вот кто-то ходит. Поезд, да? Ну ты прям в воду не заезжай. Нет, ты просто крыши. пролети справа, да. Справа на второй, Рома. На второй, всегда на второй. Здесь первую не используют. Нам Давай. надо разогнать этих птиц, Черт побери. доволен да Тупик, я тупиков, ни тупиков, разу тупиков не разогнял не разогнял но ну, это какие-то реально не это чайки чай, чайки ну какие-то странные ну, чайки не это не чайки могут сюда съехать ну Иди. все все почувствовал уверенность здесь, мне кажется вот там ты реально. точно и, и до ночи будешь копать потом даст но нет, здесь реально можно закопаться да так, ну что во второй попытке чайки победили мишу меня да ну не разогнался тут но ну, ты да сейчас да, как да. раз то что ты мне говорил то что надо держать скорость да, да, да, да, да. то там что не надо получилось у нас мы шли, ну, конечно ты... не у нас у меня получилось ну, там а тут не получилось правильно. у нас да тут у меня не получилось да, ну, чуть-чуть не сдал дверь не сдал вот, давай ты назад да назад поедешь а потом все у тебя уже задние выехали по сути ты выехал Черт, ты газуй, газуй. Не, не, не наедь на труп верблюда вот так выглядит зона отчуждения 8 зона, демилитаризованная, да, мусора, грязи. Ну, хоть дорогу построили, раньше здесь дороги не было. Вот здесь на фронте Палисарио, где граница, стоят ООНовские военные. Интересно, нас будут досмотреть сейчас ООН? Я ни разу ООН не досмотрел. Вот, хоть и кончилась дорога. Недолго они отремонтировали. Мы радовались. Смотрите, флаги Западно-Сахарской Демократической Республики справа виднеются. Вот ничейная территория, фронт полисарио здесь руководит. русия Welcome to Murita. Merci. Мы едем как бы по минному полю. У нас вдруг нашлись провожатые, которые захотели нас проводить. Но здесь стрмно. Приезжаем в Нуакшот, столицу Мавритании. Вот такая вот шикарная дорога. Цивилизация. Вообще просто. Цветные дома. Да. Полно фонарей. Фонарей. А, выезжаем, фонарей. Выезжаем, едем сегодня в Сенегал. Вот, чуть не запечатлели аварию. Они вообще тут поры просто. Где тут в все, после Новакшота дорога начала портиться и совсем пропала. Вон едут фуры и мы за ними. До границы еще 200 километров. Такой дороги это часов 5, наверное. Нашли помощника, который нам пройдет Mercedes. Мерседес. Потому что машины старше 7 лет запрещено проводить в Сенегал. Вот этот человек нам поможет ее сделать за небольшую взятку. Вот здесь уже начинают водиться крокодилы. Сейчас стоим, сейчас он напишет смс-ку шефу полиции И договорились, что я дам ему 20 евро за его посредничество Его зовут Мухаммедали. Али вот, Если все, к нему обращайтесь Обращайтесь Да, спросите Мухаммедали, Али Он приведет вам ваше старое ведро за 20 евро И взятку шефу полиции Сейчас посмотрим, что просит шеф полиции взятки Вон, Миша там общается. Друзей нашел? Татьяна, очки мои. Выезжаем с Мавритании сначала. Вот так вот, да, вот так вот водят, короче, машину на бездорожье. Сейчас он нам покажет технику подзывания этих бородавочников. Получаем с Мишей разрешение на ввоз его ведра. Содрались с нас кучу денег. Сейчас поедем дальше. Река Сенегал. Красиво. Вот эта река разделяет Сенегал от Мавритании. Сейчас мы снова ее пересекаем. Ребята, мы возвращаемся в Мавританию. Вот это впереди город Сен-Луис. Первый город в Сенегале, который мы посещаем. Выглядит он пока что симпатично. Да вообще Сенегал после Мавритании уже выглядит как цивилизованная страна хоть и африканская пришли Атлантический океан купаться вот такая вот Атлантика пляж немного грязноватый но здесь никто не убирает На вот территория нашего отеля пойдем попробуем воду едем кушать в самый крутой ресторан города Сен-Луи Сен Сан-Луис Сан-Луис Святой Луис Покровитель Путешественников Любителей рыб Морепродуктов поворот налево. Затем поворот Приехали на заправку На первую в Сенегале Заправляем аппараты На заправке Shell Решили шикануть Мерс, Потому что страдает от плохого бензина Немножко троит Вот сейчас залили супер На Shell Стоит 700 франков 700 франков это примерно доллар 20 доллар 20 за литр 95 -го. дизель стоит примерно 1 евро едем в маленьком городке Снегали. городок Тебу, Туб, Туба или как он назывался? Туба Тумба-юмба у них там грандиозная стройка олимпийский объект практически Мечеть большая, здесь пробка, трафик, рынок, Парки. люди, кони, повозки, все вместе. Пишаки. ослы. Вот так вот едем уже пятый час. Поехали, Поехали смотреть динозавров. Примите. Знаешь, зачем здесь подножка? Если змея упадет, вниз, чтобы все ноги можно Какая было поднять. Змея? Любая. Змея, змея? Она сверху упадет? Ну, Отсюда. да, она прыгает. Вот первая антилопа, которых мы увидели. Краснобокая антилопа. Ну Выпускай львов. Жرفища, как. Жираф, привет. Вот так. Жираф. Привет, Жираф. Жираф. Это Жираф. Жираф. Жираф. Жираф. Жираф. Жираф. Жираф. Жираф. Жираф. Он явно хочет что-то сказать, он хочет, да. он хочет пнуть Мишу ногой. Да, ты уже Смотри, близко вообще, 5 метров. Ты. Он, он, давай, он иди сюда, Дина, давай давайте да. поедем, а он, да, он. что-то ей таких а он. он настроен, блин, здоровый. Хорош, никогда Из травы только голова торчит, да? Приехали в национальный парк Фатала. Этот парк отличается тем, что здесь водятся черепахи. Они не нападают на людей вроде бы, но вон та достаточно агрессивная, дальняя. Это немножко шифруется, наверное, это девочка. Мужик, как дела? Старая. Смотри, уже клюв какой, покоцанный. Попали на черепаши и а? секс. Вау! Что Сказал, что это будет продолжаться не меньше часа, что вы можете да. доесть, вам еще надоест. Вот да. мужчина, да? Вот это мужчина, да. Серега идет выбирать палку. Бега. У вот такая. Короче, это меч мой. Подбиваться. Да? Это маленькая мне. Не надо еще. Вот это, вот это мой husband. все, Две палки. палки. Вот на одну палку. Что-то у тебя палка маленькая. Нормально. Палка ковырелка Палка ковырка. Нет пистолета с одним патроном. Ну, маленькая палка, Главное не маленькая, главное крепкая. Идем к Аливан. Напились. Ребята напились, наелись, чтобы медленнее бегать. Сейчас все вместе пойдем. Заходим. Нема во проблему. Не во проблему. Здоровые львы. Так и по телевизору они выглядят меньше. Вот так вот гулять со львами в Сенегале, на границе с Гамбией. Стоп, да. Все, мы прошли границу, просто заполнили для них бумажку одну сами. И.. Что мы? Мы все. Мы едем. У нас было несколько минут всего. И все. Ну, Кока. Все, никаких кока. Здравствуйте, это роман. Роман, тебя видно только вот так, к сожалению. Супер. Так очень далеко. Рома пьет, мы стоим в каком-то отстойнике. На переправу уже, наверное, час-полтора. Мы с трудом перешли границу с Гамбией. Что ты думаешь по этому поводу? Вообще, что произошло? Почему нас так это... Произошло просто пи***ц. Началось все с того, что мы решили вечером успеть пересечь границу с Гамбией. Это было 4 часа дня. Все было очень быстро. Мы быстро выехали из Сенегала, 15 буквально минут, 15 минут. Быстро въехали в Гамбию, тоже буквально 10-15 минут. Потом местный все-таки решил, что нам нужны визы. Я его уговорил, что нам не нужны визы. Он сказал, нет, вам нужны визы. Мы заплатили 65 долларов за визу, mm -hmm. однократную даже. Потом я хотел менял деньги, потом деньги тысячу раз пересчитывали, потому что 7 человек на, 600, на 65 долларов это получилось примерно вот такая пачка местных денег Вот мы их все пересчитывали то там было нормально, то не хватало то потом нормально, то снова не хватало короче я отдал ему косарь сверху от сука, 20 баксов сверху дал все стало хватать визы выписали потом ко мне пристали с машиной Сначала сказали, что у меня нету корне пассаж, я им сказал, я знаю, они сказали надо, я сказал не надо, они сказали надо, я им показал письмо, которое нам дали на таможне Сенегала, какое а, какое таможне Сенегала, а, которое, которое я ты сам придумал? Дал. которое ты придумал, вот такое письмо на английском и французском языках с печатью и подписью мистера М.Д. холланда если ты смотришь это видео, дорогой М.Д. Холанде. да, можно взять как образец, Такое письмо позволило нам проехать без корнеде пассажа ага. и сэкономило определенное время. После этого нас пропустили, после того как корнеде пассаж э, мы показали, у нас был нас пригласили вежливо на досмотр вещей, перешерстили все, э, искали медицину, медицину, да, медицину, лекарства проверяли. Короче, после долгих уговоров, что лекарства нормальные. Не, вот. я все равно им перевел несколько лекарств. Перевел? Да, им нужно было. Но я во это время просто бегал между разными окошками, у меня параллельно в трех окошках лежали документы. Угу. Где-то дописывали визу, где-то оформляли бумажки на, на машину, а где-то досматривали вещи на медицину. В целом, на самом деле, у нас а, средний срок прохождения границы остался таким же – три часа. Вот. Но проблема в том, что Гампи была одна из самых простых границ, мы должны были пересечь быстро. Но все это вместе заняло 3 часа времени. И после этого мы тронулись, поехали, но нас тормознул другой негр и сказал я кастом я таможня давайте я проверю вас еще раз на что мы сказали, нас уже пять раз разные люди проверили он сказал нет я кастом я таможня я должен вас проверить да фонариком посветил просто на машину походил там открыл открыл багажник не вытаскивал вещей просто сказал все окей ребята у вас все в порядке вы можете спокойно ехать мы поехали вот так вот мы решили по быстрому пересечь границу с Гамбией. Попали сюда, здесь паром, в 10 часов последний паром уходит. Мы рискуем на него не успеть, но за взятку начальнику парома мы вот успели, сейчас стоим его, ждем, пока он придет. Я надеюсь, мы ждем не утра, да. я надеюсь, что мы ждем просто следующего парома. Ждем мы уже часа, наверное, тоже полтора. Не, ну там какое-то время покупал билеты, причем когда ты подходишь покупать билеты, я спрашиваю страховку на машину, я приношу им страховку на машину, они говорят «Ой, ну вы знаете, у вас машины иностранные номера, поэтому для вас э, стоит в три раза дороже билет на паром». Вот, я... Какая разница, Уже мне было уже номерами? настолько... Настолько было уже насрать, что я с ней согласился. После этого она сказала, что «Ой, а вы знаете, вот мы в Гамбии, и тут Даласи, и как бы вот нам эти Даласи вообще нафиг не нужны, дайте нам э, сенегальские сефы». Вот, и я пошел менять доллары на синегальские сефы, <laughs> платить за паром, платить за... Пассажиров. Вот. Ну, в общем, с горем пополам мы вроде въехали сюда. Сейчас ждем от парома. Вот. Ну так, все, в принципе, все просто, просто занимает все, время. Все, офигенно. И деньги. Все, в Африке все, да. что вам нужно в Африке, это только деньги и время.